Как известно, в нашем обществе, построенном на эксплуатации подавляющему большинству эксплуатируемого населения, навязывается воля маленькой группы эксплуататоров. Власть этих эксплуататоров обеспечивается механизмами принуждения, а именно вооруженными, то есть оснащенными оружием и средствами защиты людьми. Все ведомства государства, построенного на эксплуатации человека человеком, имеют возможность задействовать этих людей для выполнения задач поставленных правящим классом. Внутренние силовые структуры обеспечивают эксплуатацию собственного населения, внешние обеспечивают защиту интересов эксплуататоров на мировой арене. Безусловно, люди, решившие посвятить свою жизнь столь сомнительному занятию, как вооруженная защита интересов эксплуататоров, делают это либо по принуждению, воинская повинность, либо завлекаемые более высоким, по сравнению с остальным населением, доступом к материальным благам. Либо вообще подвергнувшись воздействию пропаганды эксплуататоров. Оружие и средства защиты это такие технические системы, которые дают их владельцу неоспоримое преимущество в бою с человеком таковыми неоснащенным и в подавляющем большинстве случаев гарантируют поражение последнего и последующее за ним подчинение его воле победителя. То же самое справедливо и в случае конфликтов с большим числом участников с каждой стороны. Более организованная, многочисленная, технически оснащенная и подготовленная сторона всегда будет диктовать свою волю. Силовые структуры всегда оснащены по последнему слову техники своего государства. Да и на их финансирование эксплуататоры редко скупятся. Что же могут противопоставить трудящиеся этой силе в борьбе за свои интересы, в борьбе за свое освобождение от эксплуатации? Как было выше сказано, решающим фактором при прямом бой столкновения становится организованность, дисциплинированность членов вооруженного формирования и правильно выстроенная в соответствии с решаемыми задачами структура, многочисленность, техническая оснащенность и обученность. Также немаловажным, а возможно даже и решающим фактором, является идейная заинтересованность членов вооруженного формирования. Если человека принудили к сражению, он воспользуется любой возможностью для побега или сдачи в плен. Если человек заинтересован экономически, то едва ли он примет участие в сражении, не будучи уверен в победе хотя бы процентов на 90. А если человек сражается за светлое будущее для своих потомков и полностью отдает отчет в необходимости личного героизма для достижения победы, то не сомневайтесь, не будет воина храбрее и непобедимее. Из всех вышеперечисленных факторов пролетариат на начальных этапах своих сражений с реакционной буржуазией будет неизбежно уступать по двум из них. А именно, техническому оснащению и обученности. Никогда буржуазия не даст народу доступа к даже самому технически отсталому вооружению. Согласно законодательству Российской Федерации, даже изготовление кистеней уголовно наказуемо. А обучать своего могильщика владению оружием и ведению боевых действий не станет и подавно. Буржуазия будет неустанно следить чтобы самое совершенное оружие было в руках его самых верных псов. Осознав свои классовые цели и задачи, пролетариат неизбежно станет идейно заинтересован в победе. Численность пролетариата и сочувствующих будет неизбежно расти, чем обеспечат еще одно преимущество. И тут важно решить задачу повышения организованности и дисциплины, иначе вся эта масса может превратиться в опасное для себя самого тени толкая но как бы многочисленные и организованные не были трудящиеся, с камнем в руке на танк не попрешь. И решать задачу самовооружения и самообучения для одержания победы необходимо. В своей работе в военной программы пролетарской революции Владимир Ильич Ленин доступно объяснил всю опасность, которую несут трудящимся сторонники разоружения. Ведь очевидно, что разоружены будут лишь трудящиеся, но никак не цепные псы режима. Поверить тезисам агитирующих за разоружение масс для пролетариата означает обречь себя на поражение. Более того, задачу вооружения трудящихся должны решать самостоятельно. Глупо надеяться, что буржуазия станет снабжать оружием своего могильщика. Каким же будет оружие пролетариата в следующей его битве с эксплуататором, предугадать трудно. Но очевидно, что оружие это будет легко доступно и эффективно себя проявит лишь в случае массового применения. Можно лишь предполагать, как трудящиеся будут решать вопрос самовооружения. Доступность технологии 3D-печати, стоимость 3D-принтера приемлемого качества находится в районе 50 тысяч рублей, позволит изготавливать по готовым 3D-моделям низкокачественное огнестрельное оружие. Подобные единичные случаи уже имели место быть. Для организованной группы трудящихся не составит труда приобрести несколько 3D-принтеров и с их помощью как-то вооружиться. Не стоит забывать и о том. Как охотно продают капиталист веревку, на которой его повесят. Из чего следует, что возможности приобрести списанное и утилизированное в кавычках по документам вооружение у трудящихся будет предостаточно, но вооружиться недостаточно. Важнейшим аспектом вооружения является овладение военной наукой эксплуататоры обучать трудящихся, ополчившихся против их гнета, не станут. Напротив, умышленно и неумышленно будут внедрять в массу культуру Ложное представление о ведении боевых действий. Как же трудящимся владеть этой недоступной для них наукой? Читать книги? Но если бы всему можно было научиться по книгам, то миром бы правили библиотекаря. Методом проб ошибок, вступив в бои неподготовленными, возможно. Результат будет лучше, но заплатить за это придется недопустимым количеством человеческих жизней. Самое эффективное обучение – это обучение у носителя требуемого навыка. Но где же трудящимся могут взять себе таких учителей? А вот тут-то нам, как обычно, и помогут буржуи. Неспособные совладать со своей природой эксплуататоры за последние несколько лет для защиты своих интересов устроили огромное количество военных конфликтов. Тут и Ближний Восток, и гражданская война в, на Украине, и недавние события в Нагорном Карабахе. Стоит понимать. Что участвовавшие в боях солдаты рано или поздно осознают, что в их физических и психологических увечьях гибели их товарищей и прочих ужасах войны виноваты капиталисты с их неуемной жадностью и циничным пренебрежением к человеческой жизни. Рудящимся следует обучиться у этих людей. Объяснить им, что их страдания, страдания и смерть их боевых товарищей будут напрасно, если не поделятся своими знаниями и опытом и не встанут плечом к плечу с теми, кто способен положить всему этому конец. С трудящимися и пролетариатом, в авангарде которого будет стоять коммунистическая партия. Независимо от того, какой будет обстановка на момент решающих сражений, без массового вооружения и столь же массового обучения трудящихся не может быть и речи об их победе.